I don't know. А у нас, дорогие друзья, ничто иное, как поножовщина. Ножи за сторону. Команда Бэтс Германия. Команда, ну, ПАЦ, Команда из Германии. Now or Never команда из России. Ну и карта Инферна, разумеется, это карта, на которой будет противостоять одна команда другой. Составы, в общем-то, на ваших экранах. С ними можете знакомиться уже вот прямо сейчас. Крэг Таимер, Дона, Трайон. Кожа и Зайкун за команду БАЦ. Команда Now or Never, которые, кстати, ножи проигрывают. Это Бофти. Бофти, сложные никнеймы. ну Бета, который, как известно, это Соска. Глюкес, Ветер и... Я даже стесняюсь просто предположить, как читается этот никнейм. Шад. Ну и просто Шад, короче, будет. Наверное, так будет попроще. Но если кто-то знает, то, дорогие друзья... Поправляйте, поправляйте, потому что могу какие-то никнеймы прочесть не совсем правильно, не совсем корректно и с точки зрения грамотности и правильности трансляции было бы не лишним меня в этот момент подправить. Так я не понимаю, так, это у нас что, уже лайвы, да? Лайв уже пистолеточка вовсю идет. Два трупа с одной стороны. И уже три трупа с одной стороны. И бэтс достаточно нет. Скорее всего, вот, учитывая положение ветра, да, это все-таки была разминка. А, потому что с выбором стороны команда БАЦ не могла никак определиться. И вот теперь матч из лайв, дорогие друзья. Лайв из лайв. на на на рана. А, ну, собственно говоря, в обороне начнут немцы. И ребята из России будут атаковать... Атаковать, как известно Дело не самое благодарное, но тем не менее Довольно-таки интересное на самом-то деле Именно атака, как мне кажется Раскрывает всегда Всю красоту Counter-Strike Какой он есть, так скажем Привет, Санька, удачного стрима До да, Танечка, приветик а На Берлинго. Ну, посмотрим, посмотрим Главное, не ищите В моих словах в моих комментариях какой-то политический контекст или подтекст. Его попросту нету! Кожа! Даблкил на Юспе. Бофте ответные два минуса. И достаточно неплохо удается в целом прорвать команде на Уоррен позицию на банане. Но будет ли выход на точку Б? Но, учитывая мощную раскидку, я думаю, нет смысла давать заднюю. Однако на гробах уже есть соперник. Да и, кстати, там уже целых два соперника. Бомба устанавливается. Начинаются на в дымы. Но, благо, без попадания. Обоюдно причем без попадания. при Перестрелка на банане Соска Пытается напугать Зайкуна В общем-то выигрывает какое-то количество времени Дефюз киты у Аймера имеются И это единственный дефюз киты на, на всю команду обороны Дона Даблкил Вот это врывчик И третий минус от Доны Айда ретейкнули немцы вот это да, дорогие мои друзья. Ну уж что-что я ожидал, но точно нет такого ретейка. В исполнении летучих, мы... летучих мышек, но ну, порадовали. С одной стороны, приятно порадовали. А с другой стороны, наверное, болельщики команды Now or Never сейчас а, прям сердечко защемил, я думаю. Но, тем не менее, история такова. Брат, ты с кем говоришь? Что за глупый вопрос? В Гонный инфер на самом деле интересно играть. В атаке именно туп слили раунд. А, ну да, немножечко глупенький, конечно, получился слив. Но что поделать? Поделать ничего. Нужно теперь отсливать, попытаться взять форс. Ну, если, конечно, соперник позволит какие-то попытки хотя бы реализовать. Потому что здесь, как мне кажется, на самом деле все будет немножко чуть более прозаичнее. Какая ошибка от Доны в спину не забирает Бофти. И в результате, пожалуйста, точка, ну, должна сейчас просто абсолютно на 100% падать. Такнайны и Мак-10 в деле. 2 в 4, дорогие друзья, атака в большинстве... Не дают... А, нет, успевает поставить бомбу на последней секунде. Сос... Сосок сос, сос, сос, хотел сказать. Соска, конечно же. Ну, два в два теперь после отличной хаешки от Крэкта Таима. Бофте погиб у нас. Стэкнайна Глюкис добивает э, Трайона. Ну и последним остается тот самый Аймер, которого, по идее, сейчас должны как-то распетлять, наверное, все-таки на двоих. Однако он же Аймер, Ну, правда, сломанный, поломанный, не совсем удачный, скорее, наверное, Аймер, Но... Такое, как говорится, чисто технически проиграть, это уже э, тяжелый достаточно момент. Тут еще надо придумать, как такое проиграть. Ну, в общем, достаточно красиво раскидали ребра, вполне себе нормально, так сказать. Заехали и реализовали свои такнайны. Ну, как мне кажется, на 500%, да, можно, конечно, было не потерять э, трех игроков, можно было потерять хотя бы двоих, и это вроде бы как на экономике отражалось бы чуть-чуть более плюсовенько, но надо все-таки не забывать, что это был форс, э, и даже таким раскладом вещей взять форс, это уже замечательно. Тем временем, дорогие друзья, молотов в бойлерную, но не долетел. Он чуть-чуть дальше бы влетел. Ой-ой-ой-ой! Соска даблкил на мак 10. Ну и прохождение на точку А тут уже не остановить. Третий минус отдает все тот же самый. соск 3-9-3. И последние два игрока, державшие точку Б. По всей видимости, это, собственно говоря, парочка, которая всегда находится на точке Б. По крайней мере, не первый раунд. Я уже вижу Крек Таймера и Трайона, находящихся под этой позицией. По всей видимости, они там будут часто, и если атака будет действовать на точку А в основном, то мы с вами будем этих двух персонажей встречать редко. Ну, так или иначе, это сейф, потому что там, в общем-то, есть арморы, есть диглы, и это все дело неплохо было бы перенести как-то в следующий раунд. Ну, во всяком случае, попытаться. Но, правда, уже не все. Не все смогут перенести свои девайсы, а точнее свои деглы от района не удается, но Крэк Таймер совладал сам с собой, дорогие друзья, и все-таки удалось э -э, оформить... Ничего не оформить, оформить сейф э, Дигла. это, конечно, такая Себе радостная история, не самая радостная Учитывая, что, в общем-то, здесь при любых Раскладах вещей будет экономически, можно Надропать пистолетов, но только если в этом хоть какой-то смысл На мой взгляд, пока не сильный Смысл я в этом вижу. Навар or never вперед на один раунд И для них действительно, в общем-то, сейчас Now or never, потому что, ну, в обороне Играться, как мне думается, ребятам Будет чуть проще, поэтому за Атакующую сторону нужно взять как можно больше раундов минус от шада По крэк тот самый, да Который на точке Б хронически прописан Ну и, в общем, точка Б полностью Пуста, но единственный момент, конечно, атака Об этом не знает, поэтому неспешно туда Заходит, аккуратненько раскладывая Дымы, три оставшихся игрока обороны В общем-то, сторожат точку А И единственный, кто сейчас мог бы На контакте оказаться с игроками Обороны, находящимися в ребрах Это ветер, но Игроки атаки, вы посмотрите, просто Миллиард гранат уже раскинули Эх, знали бы они. Эх, знали бы они. Наверняка сберегли бы, потому что деньги улетели просто сейчас какие-то неимовернейшие. Но это был стак на точке А. 4А1Б. Точнее, именно в такой позиции сидели игроки обороны по своим позициям. Районы и Зайкуна остались вдвоем, ну, я уж, честно сказать, не знаю, на что здесь, конечно, надеяться, но можно понадеяться на какие-то девайсы, например, которые сейчас прибегут на банан Ну, во всяком случае, девайсами могут сейчас стать, вот он первый <смех> и второй, в принципе, недалеко ушел, да, шада убивают, там по-прежнему еще есть ветер, но ветер без помощи тиммейтов, скорее всего, будет очень сильно рисковать, если будет открываться Открываться приходится, но здесь промах-зигла. И нет, все-таки все не промах-зигла. Однако оба игрока обороны все-таки уничтожены. И раунд остается за командой Now or Never Не только посредством взорванной бомбы, но еще и плюсом ко всему, посредством убийства всех соперников. Ну и, собственно говоря, я напомню вам, дорогие друзья, что команда из Германии и команда из России сейчас играют между собой не просто матч. А матч, который в дальнейшем предопределит, выйдет ли, выйдет ли хоть одна из этих команд в плей-офф. В теории, наверное, такое возможно, что не выйдет ни одна. В теории может такое быть, что выйдут обе. Но в любом случае, как вы знаете, в этой лиге сначала играются, так скажем, отборочные, да, стыковые. И только после этого уже непосредственно... Будет стадия плей-офф на 100 там с лишним команд. Ну, в общем, больше половины команд отсеется. Что ж, обоюдный девайсный раунд. Даже со снайперской винтовкой будет в этом раунде выступать Дона. Его позиция, кстати говоря, сейчас на точке Б. И очень сильно, в общем, рискует э -э товарищ Шат. Если будет открываться без гранат. Но я надеюсь, в общем, такого не будет. Все-таки здесь ребят, которые понимают, что такое Counter Strike И лишние какие-то перестрелки не будут пытаться навязывать без гранат. Вот это, пацаны, сейчас 2дшечку устроили Изумительнейшую, но как, конечно Замечательно сейчас сыграл Игрок обороны, открывшись из дымов И просто расстреляв всю эту Беззащитную башню Ну, ситуация 3 в 3, хорошее попадание от кожи По шаду Бофти, размены минус По коже, при этом еще один минус от района И второй в догонку, дорогие друзья Обоюдный девайс на раунд Остается за летучими мышками Из Германии, ну и по результату в общем-то, это 2-3 Но матч может быть затяжным глобально Может быть, конечно, и довольно про простым Тут как-то все-таки Лично я не определился Потому что я не сильно понимаю, насколько одна команда сильнее другой И что у них там по позициям, так сказать, в мировых рейтингах Наверное, в общем-то, они там, скорее всего, даже и не отображаются Но даже если отображаются Опять же, это все равно не отражает никакую действительность так, выигрыш турнира. Если информация по призовым, вот, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Ну, на EC, собственно говоря, лиги проводятся постоянно, круглогодично, ежегодно. Так что, ну, какие-то призы там, наверное, есть. Плюс переходы в более высокую лигу, да, так сказать. Ну, что-то такое там наверняка есть. Я, честно сказать, не следил ни разу за этим. Возможно, даже к своему величайшему стыду. Дона, энтрифраг со снайперской винтовки. Минус глюкес. И игроки атаки теперь уже спешно будут, по всей видимости. По всей видимости. Нормально я так сказал, да? По всей видимости, конечно, пытаться искать какой-то разменный минус, если вообще таковые предоставятся, учитывая, что игроки обороны стоят весьма закрыты. Но если мы говорим про точку Б, то там более закрытые позиции на споте. А все-таки есть ближнее занятие ребер. Но опять же, под перекрестный огонь выходить в ребра, тут это просто сумасшествие. Как мне кажется, даже при использовании гранат... Есть высокая вероятность э, все-таки не выйти в ребра. Поэтому здесь у нас правильное решение, на мой взгляд, с э, точки зрения э, стратегического мышления это разыграть точку Б. Однако здесь, конечно, три игрока обороны уже готовы, в общем-то, все это дело принимать. И первый минус от шада. Ну, первый минус я имею в виду на выходе на точку Б. И крэк таймер вместе с доной по минусу до аж целых два Минус, Ой, боже мой. Вот это развалил. Ну, смоки, не смоки, дорогие мои друзья. Но похороночку сейчас немцы, ребятам из команды Наурнева, выписали достаточно серьезную. Саня, сколько карт увидим сегодня? А, этот вопрос я проигнорировал, потому что достаточно раскрыть глазки и увидеть в левом верхнем углу, в общем-то, надпись. И, и не задавать больше глупых вопросов. Поэтому я его и проигнорировал. Я ж тебе уже сказал, тупые вопросы я буду игнорировать, поэтому не обессудь. Вот. А, так. На ИСе в баксах призовые. Плюс слот. Вот мне прилетает на Твиче сообщение от Сочивко. Надеюсь, правильно прочитал. Извините, если нет, а, поправьте, опять же, если неправильно. Но ну, при любых раскладах вещей... Так или иначе, спасибо за информацию. Я думаю, ребята на ютубчике будут благодарны вам. Все правильно. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Так, теперь у нас, дорогие друзья, уже экономически у атакующей команды. Атаковать они будут с глоками. В общем-то, там один только пистолет был, по-моему, приобретен. Да, это по 250 у ветра. Все остальные на глоках, ну и даже на глоках можно неплохо навтыкать, в общем-то, Глюкс подтверждает эту информацию Подбирает м -ку. ну даст ли это м хоть какой-то перевес где-то там в каких-то перестрелках Ну, очевидно, конечно, что нет, потому что позиционный перевес здесь будет куда более важным А позиционный перевес, разумеется, конечно, на стороне команды, которая принимает, в общем-то, этот парад и этот парад заканчивается где-то там аккуратненько на 20. Что, в принципе, достаточно очевидно и лично для меня не является каким-то удивлением, да, или каким-то открытием. Ну, когда я увидел, что, собственно, там даже нет никаких Tech и P250-то всего один. При этом, кстати, P250, который я увидел, в общем-то, и никакого плюса команде своей не дал. По факту был сделан минус с Глока, и это был единственный минус, который команда Now or Never смогли сделать в своем экономическом раунде Но сейчас даже снайперская винтовка Есть в руках Глюкиза Посмотрим, пока раскидывается банан И игроки обороны пытаются сыграть Ну, в меру агрессивно, так сказать байтит соперника на какое-то Внимание на какие-то перестрелки Которые, конечно, сейчас будут невынуждены э, Господи, невынуждены Опять что? Что со мной не так сегодня? Э, которые будут невыгодны, конечно же, Игрокам атаки, и поэтому атака, собственно, Не забайтилась, что вполне себе говорит О неплохом опыте Крэк таймер минус э, сосок Глюки со снайперской винтовки разменивает И в результате у нас теперь ситуация 4 в 4 После э, потасовки на банане У нас по-прежнему, кстати, еще в очень интересной Позиции находится ветер Ну... Она не то чтобы прям, вау, какая позиция неочевидная, да Но в бойлерной, в общем-то, на поздних таймингах Уже если кто-то из игроков обороны зазевается То можно и получить по горбу, так сказать Но это опять же как пойдет Ну вот по факту сейчас у нас будут раскина... раскиданы ребра И я так ожидаю, наверное, выход на точку А Сложно мне поверить в перетяжку под спот Б Как-то вот прям, прям, ну не верю Ну что, кожа! Сразу молниеносно вырубает Бофти. И молниеносно шатик не отпускает своего соперника. Дает ему в голову с автомата Калашникова. И проход на точку А. Можно считать открытым Зайкун. Вот это развалил. Два минуса. Сейчас еще и третьего подрезает. Да ты че? Ну, на точке А. В очередной раз хочу заметить, что у команды Now or Never происходит фиаско. И хочется, наверное... Понадеяться, понадеяться на то, что, ну, может быть, мы увидим парочку интересных раундов под точку Б, ну, либо же на споте А на Орн попытаются реанимироваться. Пока, во всяком случае, получается, ну, попытки хорошие, а реализация этих попыток пока хромает. В топом спрошу, Саш, как у дочки с коликами и режимом сна? Все замечательно, но были проблемы с коликами. Ну как, не с коликами. Были запорчики такие небольшие, короче говоря. Но все это закончилось как по щелчку в районе трех месяцев. Просто ничего даже делать не надо было. Вот вырыв с тэкнайнами получается у команды Now or Never, ну просто на ура. Вот не получается играть со снайперскими винтовками, с калашами не получается. Но когда они берут так найны и понимают, что терять им уже по сути нечего, они забегают на точку и выигрывают на ней клатч. Ну, как это работает? По какому принципу? Вообще, в принципе, вот эта история случается, скажите, пожалуйста. Я не знаю, что с ними не так. Это ж как надо... Странно играть, черт возьми, когда при наличии девайсов а, раунд выиграть не удается А когда этих девайсов нет, ну, мы просто как-то на ноге забегаем и вообще, причем не парись, выигрываем Ну и на самом деле, конечно, все это объяснимо, потому что когда у тебя есть девайс, психологически ты где-то боишься открыться Потому что может быть перестрелка не самая удобная, может быть потерян девайс и так далее и тому подобное а когда у тебя так найден и ты на последние деньги закупился, терять тебе больше в этой жизни в принципе нечего. Так что ты бежишь, прикрываешь тиммейтов, прикрываешь сам себя, стреляешься просто акелев. Ну и в этот раз уже второй раз, кстати говоря, на Or Never доказывают, что именно это правильная позиция. И именно она для них работает. Я бы на их месте, кстати, даже попробовал такой раунд еще и с девайсами сделать. Ну, а чем черт не шутит? А вдруг и с девайсами точно так же про канал бы Потому что сейчас опять вот это сидение Под ямой, а здесь поджим меда И крэк таймер разменивается Далее минус от Дона и минус от Глюкеза В ответ снайперская винтовка на меду Выбита из игроков обороны В этот раз снайперской винтовки у атаки, кстати говоря Даже и нет Из-под козырька кожа забирает за Но сосок дает разменный минус И раунд будет заканчиваться Клач ситуации 2 в 2 Ну, посмотрим, парный ретейк Это всегда интересно, ну и вообще, в принципе Работа парными звеньями Это всегда интересно, на мой взгляд Здесь перестрелка, которую ветер выигрывает Но тут же Зайкун дает разменный минус один в один Вот почему это и интересно Потому что если звено бы сейчас сыграло неграмотно И размена не получилось бы То все плакало бы, как говорится Но ситуация заканчивается приятной для команды Now or Never И победа в раунде достается именно им За счет, наверное, грамотных действий от Uh, соска, ну, если можно, конечно, эти действия назвать грамотными Я не аналитик, поэтому не берусь uh, расценивать эти действия как грамотные или не очень Но мне со стороны показалось, конечно, то, что он начал давить на своего соперника В любом случае это плюсик с той точки зрения, что соперник не мог действовать так, как он хочет А пришлось действовать так, как ему навязывают, так сказать А ему просто навязали перестрелку банально, вот и все и теперь у нас, кстати говоря, форс от игроков обороны Глюкис с хаешки взрывает Аймера Ну, а, бухте, забирает Зайкона Минус от ветра по коже Пока 5 в 2 И, ну, это более чем уверенное и хорошее проведение антифорс раунда Ну, главное не терять девайсы, как известно, да, собственно И главное не позволить сейвиться В таком случае это полная победа И потенциально еще и в следующем раунде Но, конечно, до следующего раунда нужно еще это Сначала выиграть Глюкис Попадание в голову Тройону, ну и Дона последний На Споте Бесом по девятом. Это хедшот от Шада и 6-5 Вперед теперь уже вырывается на Орневер Очень непросто на самом-то деле Идет для них сейчас матч Хотелось бы видеть его, наверное, чуть более uh, Простым для каждой команды да. Но видно, что все-таки потеть За каждую uh, За каждый сантиметр карты Приходится так или иначе С другой стороны, опять же, да, этот под дает нам более красивое зрелище Да, мы видим с вами более интересный Counter-Strike Потому что если бы все было бы изи и все бы играли спустя рукава То какой вообще толк такой матч смотреть, как говорится а, Так что в любом случае Я вот уже на данный момент а, За все матчи, которые в последнее время, наверное, комментировал а, в Counter-Strike Скажу, что это вот один из достаточно неплохих. Не скажу, что лучший, но из достаточно неплохих матчей. Соску сейчас не хватило совсем чуть-чуть. Три -чуть. хп оставил Аймеру, но в результате все-таки погиб. Тиммейт разменять не успел. Есть в этом, конечно, нотка грусти. Наверняка для команды Now or Never. Но треххпового соперника когда-то потенциально все-таки можно будет добрать. Если, конечно, боги Counter-Strike смилуются над командой Now or Never. Потому что Крэк Таймер может просто даже и не выходить с точки и сидеть на ней спокойно досиживать до конца раунда. Ну, здесь кожа перестрелку выигрывает с Бофти, ветер дает разменный минус. И вроде бы как это позволяет выйти на точку А, но при этом бомба-то все это время благополучно лежала в яме. Перестрелка с Бананом это вообще совсем не то, что сейчас нужно команде Now or Never. Нужно сейчас бомбу нести. Ой-ой-ой, это посмотри какие мувы-то. Ты посмотри, что делают. Они забрали бомбу и решили ретироваться с точки А на спот Б. Ну, максимально интересно, на самом деле, и даже отчасти еще и неординарное движение. Шад забирает Аймера, при этом все-таки Аймер успел Шаду попасть по голове перед своей гибелью. 12 хп у него осталось. Теперь а, защищать точку Б предстоит району, который справляется со своей задачей, ну, на 90%. В соло у нас остается ветер и... Как ветер? Бежит ставить бомбу, потому что времени все меньше и меньше И пора уже какие-то действия делать, так сказать Установлена бомба За тройку прячется игрок атаки Ну и парный ретейк Мне кажется, вот уже здесь проиграть просто будет невозможно Однако ветер... Ну, мог бы сейчас ваншотнуть. Ну, даже окей, как бы ваншотал бы он там по Доне или ваншотал бы по, по Зайку. Ну, без разницы. С, с огромной долей вероятности получал бы потом разменный минус в лоб. И раунд так или иначе терялся бы. Ну, 6-6, я хочу сказать, по истечении 12 раундов. Вот вообще. Я как в начале матча сказал, что не совсем понимаю, кто из этих команд... Сильнее, так сказать, да и у кого шансов на победу больше Вот, 12 раундов отсмотрел, вообще ничего в жизни не поменялось Но я бы, наверное, конечно, сказал, что Now or Never, на мой взгляд, чуть-чуть посильнее выглядит Почему? Потому что они в атаке играют, вроде бы, что является слабой стороной но Вроде бы, как бы, атакуют достаточно на неплохом уровне Прошу прощения ну, опять же, на самом деле сила сторон Это всегда фактор такой Очень переменчивый Потому что одна команда умеет одно Другая команда умеет другое А это напрямую влияет на то, как команда будет играть В какой-либо стороне Так что Ну, может быть, допустим Где-то атака будет сильная А оборона будет слабая при Притом, что Вот это увольняшку выписал сейчас Ну, просто бесподобен, Шат Мои аплодисменты Даблкил на банане, кожа, мои аплодисменты, даблкил в бойлерный. Ну, как бы вот очень плохо, конечно, что игроки атаки сейчас в доме отдались Это, по сути, полностью нивелировало старание шада на банане Но важно, конечно, понимать, что теперь игрокам обороны придется дробить свои силы, так скажем, да И э -э акцентированно защищать либо одну точку, получается, отпуская другую Что приводит команду к угадайке, к абсолютно ненужной, хочу заметить, угадайке но бомба все-таки уходит на банан, что, опять же, дает нам понимание того, что это будет все-таки точка Б, на которой у нас сейчас находится Дона. Ну, в пикселюшечку вот так, кстати, это хорошая идея ловить соперников, которые могут там открываться на шифте. Если там будут на ноге просто кто-то пробегать, скорее всего, это будет мисс, но... Да, это мисс, что вполне себе ожидаемо, ну уж... Я понимаю, хорошая АВП, но реакция должна быть прям, ну, нечеловеческая, чтобы попадать в такое в результате размен. Сосок! 16 хп, и в спину уже подходит подкрепление, точку Б, все-таки удается сохранить немцам, счет 7-6, вновь команда Бетс вырывается вперед, ну и у нас, в принципе, кстати, посмотрите, довольно интересно, да, раунд, потом 3, потом 4, потом 3, такие достаточно короткие винстрики, но, тем не менее, шатающие экономику, э, как лодка, в шторм шатается Вот приблизительно то же самое сейчас с деньгами Посмотрите, вот атака, оборона Закупили сейчас, ну, условно говоря На последние деньги, да, то есть нельзя отдавать раунд Ни одной стороне, ни другой Ну, атака Сейчас хочу заметить, кстати С тэкнайнами, с мак-десятыми И одним калашом тушится молотов А там, кстати говоря, лежит И еще один Поэтому тут как-то нужен, наверное, все-таки второй молик. Кстати, и в ответку два еще от игроков атаки прилетает. Ну, смотрите, опять же, удается зайти на точку Б. Вопрос, удастся ли ее удержать, да? Потому что а, если в предыдущих таких раундах... Ладно, давайте чуть-чуть позже об этом поговорим! Крэкт Аймер, Трайон, Кожа и снова Аймер разбирают практически полностью команду на Урн Но атака успела поставить бомбу, что, в общем-то, наверное, плюс... Но глобально не влияющий на картину происходящего. По деньгам все равно все не настолько уж комфортно. 8-6. Последний раунд первой половины, дорогие друзья. И по совместительству давайте договорю то, что я хотел договорить изначально. Команда Now or Never с такими раундами уже выигрывали, как вы помните, дважды. Но важно, когда они забегали на точку А, они сразу несколько фрагов делали. да То есть они сразу... Простите. Устанавливали бомбу уже при где-то ситуации там 5 в 3, 5 в 2, 4 в 2. А здесь они просто их запустили на точку Б, а удерживать уже точку вот с такими девайсами это... Ну, я думаю, вы люди, играющие в Counter-Strike, вы сами прекрасно поймете, что это не есть хорошо, когда у тебя маг 10 и на тебя ломится несколько человек с эмками. Потому что изначально у вас контакт происходит на дистанции скорее средней. И с этой средней дистанции не настолько уж просто будет реализовать потенциал МАГ-10. Нужно открываться как-то поближе или занимать уже более агрессивную позицию. Но это дело такое. И опять же, дело техники, дело опыта. Все это приходит с годами наигрыша. Ну и сейчас, как вы понимаете, на последний раунд у атаки, ввиду поражения в предыдущем раунде, бай... Ну, довольно-таки посредственные. Два МАК-десяток, Скаут, галил и Калаш. Достаточно разношерстный. Но, опять же, при должном упорстве, при правильной расстановке и не проходу на точку А, можно было бы попробовать выиграть. Но я считаю, если это будет выход на А, то это полнейшая фиаско. Здесь четыре игрока обороны. И абсолютно, конечно, с точкой не угадывают сейчас ребята из Now or Never. Ну, раунд одного игрока практически. Ну, как бы тут изначально кожа, да, конечно, очень сильно поиздевался. Так скажем, с соперниками Ну, как-то прям Болезненно все это выглядело, дорогие мои друзья Ну, что у нас? Смена сторон И разминочка, да, у нас очередная запущена Требуется подтвердить готовность Счет, кстати, как-то интересно Счет поменялся А названия команды почему-то не поменялись Ну, вообще, наверное, должен лайф запуститься Чтобы все, все сменилось нормально Поэтому пока я ничего не буду делать А так, если что, придется вручную менять Ну, ладно, это, в общем-то Несложно и недолго. Ну, амбициозненько сыграла что одна команда, что другая. На самом деле я не думаю, что вот настолько просто будет играться команде Now or Never в обороне. Я практически уверен на 100%, что потеть придется просто неистово для того, чтобы сдерживать атаку. Потому что я, опять же повторюсь, почти уверен в довольно жесткой и агрессивной атаке немцев. Есть у меня такие вот почему-то подозрения. Может быть, они, конечно, и а, не совсем оправданы. И, может быть, они ничем не подкованы, скажете вы. Но, но вот мне кажется, что вторая половина будет ничуть не проще первой. Зато во много раз сложнее. Потому что теперь уже каждая ошибка может привести к поражению в матче. И категорически, конечно же, нельзя ошибаться. Нигде и ни в чем. Так, что у нас там в чатике? Саня, как вам фишки со самоками на CS 2? Ну, в целом, это какое-то разнообразие, наконец-то, потому что CS, он... Хоть и произошел переход активного комьюнити из 1.6 в CS да, в Source ушло, конечно, какое-то количество людей, но там прям чего-то нового принципиально не было. А в CS GO, ну, как бы тоже не сильно что-то поменялось. Ну, поменялся... Что? Ну, Молотов появился, да? <свят> Наверное. Наверное, Молотов появился. Это такое из... Одно из основных. Ну, немножко, конечно, стрельба стала другая, да? И то, опять же, не, не сильно прям принципиально она стала отличаться. От Source, разумеется. Поэтому я рад, что в CS что-то меняется. Да, может быть... По первости это будет казаться... А чё с командой Бэтс? Куда все ребята разбежались? А если быть более точным, два человека, черт возьми, уже покинули матч. что то как-то хочется, чтобы они вернулись. Вернулись. И это хорошо. И это хорошо, теперь хочется, чтобы они еще и свою готовность прожали. Выразили... Желание продолжить этот матч, и мы продолжим вместе Так вот, любые изменения, наверное, которые придут с... Так, и... и ничего не поменялось, да, насколько я вижу? Чертовщина какая-то Хорошо, давайте я поменяю вручную, божечки мои Это же вообще не принципиальный вопрос Так, Бетс с 9-ю раундами в атаке на Уорн с 6-ю в обороне. Все правильно? Только странно, правда, почему пришлось менять эти руки. Ну да ладно. Ну что, немцы готовятся к выходу на точку А. Ребята из команды Now попытаются остановить этот выход. Если, конечно, это будет возможным. Но Трайон уже первый минус дает. На... Н... Ветер. <смех> Ветер. И Зайкун размениваются, и это позволяет бомбе быть установленной на точке А. Численный перевес на стороне атакующей команды. Оборона пока в процессе ретейка. Как же ошибается сейчас... Сосок, у которого, кстати, как выяснилось, сегодня день рождения. Поэтому еще раз под запись поздравлю его. Всех благ и всего хорошего по чуть-чуть. Ну и команда Бэтс выигрывает пистолетный раунд. Причем я хочу заметить, что практически без борьбы они его выигрывают. При всем уважении к команде на Warnever. Но пистолетки надо точно тренировать. Потому что, ну что это было такое? <laughs> ну Не сказать, что прям это была какая-то сногсшибательная. И прям... Непредсказуемая пистолетка, да То есть, ну, а банально под пару флешек Открылись с ковров, э, плюс зашли с меда Но что помешало принять? Непонятно, этот момент, конечно, стоит разобрать Я считаю, команде Now or never Нужно будет просто пересмотреть этот пистолетный раунд И, э, так сказать Все Проблемы, которые они там совершили Попытаться устранить в дальнейших своих в Следующих матчах чтобы все было замечательно. Но сейчас точка Б у нас удерживается командой на Урневере. Что, кстати говоря, мимо кассы. Потому что атака так невзначай зашла на точку А. Все. Причем целиком. Бомба установлена. И уже начинается отстрел. Бегущих игроков обороны со спота Б. Зайкум делает два минуса. Его приходит сменяет кожа, который тоже делает один, прошу прощения, минус. Потому что Крейг Таим забирает еще одного. И вновь минус от кожи. 6-11. 6 11 И это, наверное, в какой-то степени, опять же, трагедия для Now or Never. Но не стоит, конечно же, опускать руки раньше времени. 2-2-6, а 2-2-8, согласитесь, было бы поинтереснее. Дайте 2 кила еще немцу. Хотя он, наверное, не выкупит прикола, так сказать, сией цифры. Хотя, может и выкупит, почему нет? Может, он осведомлен. Ну что, Молотов на банане. Молотов тушится. Это, кстати, практически не останавливает атаку. И атака... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой ой Зачем же сосок вышел? Мне кажется, надо было ему и дальше сидеть в дымах. Надеяться на то, что в него так никто и не попадет. Потому что открылся и увидел огромное полчище соперников. И... И что теперь остается в команде Now or Never? Ну только сейвить, потому что как зайти здесь не единого минуса. Ну да, есть два битх игрока. Можно, конечно, было бы попробовать постреляться, но цена слишком велика. По девайсам практически ничего не останется на следующий раунд. Там уже как минимум у двух человек по нулю, у двоих по полтиннику и один самый богатый, так сказать, игрок обороны – это Ветер, у которого ну аж целых 150 долларов. Да, ну как бы типа может дикоями закупиться. И это единственный плюс от его 150 денег. Игроки атаки, кстати, тоже прекрасно понимают, как в такой ситуации нужно работать. И отправляются на поиски соперников. Но пока поиски не совсем успешны. Однако сейчас Глюкис наверное, единственный, кто мог бы столкнуться с соперником. Но встречи в ИАХ не произошло. 12-6. Бетс закрепляются в... В своем преимуществе второй половине и демонстрирует, что атака у них действительно будет очень и очень непростая. Но в свою очередь у игроков обороны по-прежнему есть небольшие экономические проблемы, так как э, те, кто не засейвился, вынуждены играть на MP9. И вроде бы, опять же, девайс неплохой, но до вариативный, потому что не отовсюду его можно будет грамотно разыграть. Но, тем не менее, три засейвленных девайса могут вынести свой достаточно большой ощутимый вклад за Икун, Даже невзирая на то, что ему накинули флешку и тиммейт, и соперник все равно умудрился два минуса на банане сделать. И в этот же самый момент начинается выход на точку А. Вот, в принципе, грамотные действия от немцев. Ну, ничего, просто даже здесь не могу сказать, потому что поистине ребята действительно действуют грамотно. Они раскидывают точку Б, при этом также раскидывают точку А. Но основной выход на точку А на споте Б лишь только так, потолкаться немножечко. То есть удается раскачать тем самым э, команду Now or Never и по результату ну, по-моему, выигранный раунд уже на точке А Хотя мы, конечно, с вами уже видели нечто подобное в первой половине Когда ретейк на споте Б был, вы, я думаю, помните его Ветер с -смо Смолика, кстати говоря, у лишил жизни сейчас кожу, по-моему, если я не ошибаюсь а Ну и, собственно, ух ты Ну не такой уж у него и поломанный а им тройон, минус ветер Последним остается Глюкис. Ну и с разменом Глюкис, к сожалению, тоже погибает Счет 13-6 И здесь ничего толком К моему великому сожалению А почему к моему великому сожалению Я сейчас объясню а, Ничего тоже не удается сделать Так вот, почему Сожалею Потому что хотелось бы видеть больше интересных моментов А больше интересных моментов доступны только в том случае Если какая-то борьба будет Во второй половине пока борьбой, честно сказать, не сильно попахивает Но теперь количество МП девятых увеличилось до трех Но зато появилась АВП С одной стороны вроде бы как хорошо и плюсовенько С другой стороны минусовенько Потому что именно на этой АВП был сделан энтрифраг Потому что у Доны тоже появилась АВП И вот вам, пожалуйста А дуэль снайперов в одну калитку, если можно так выразиться, выигрывает Дона. Однако 16 хп, конечно, осталось. В общем-то, попадание тоже было, но не фатальное, как вы можете понять. Подгорел. Бофти немножечко подгорел. Минус от кожи и флешечки. Предательские флешечки, которые отгоняют Бофти с позиции. Ну, можно сейчас, конечно, отжав контрол сделать э, килочек. А, можно не успеть отжать контрол, потому что уже со всех сторон просто в наглую заходит. При этом, кстати, товарищ Шад, по сути, если бы не молотов, вернее, если бы не дым, лежащий в арке, я бы сказал, что он тиммейт своего попросту продал. Ой-ой-ой, ну, красавчик, красавчик. Два минуса, а сумеет затащить? Третий минус? Ну, только эйс. Только эйс. При этом нет до что очень плохо. Ну, и эйса тоже, к сожалению, не будет. Что тоже плохо, потому что Ace это вообще было бы бомбически здорово. Это очень сильно бы приподняло мораль команды Now or Never. Но, видимо, тут уже вопрос в морали не так остро на самом-то деле стоит. Так как, мне кажется, немецкую машину под названием Bats просто сейчас очень тяжело будет останавливать. Это как, знаете, какая-нибудь эмочная BMW или какая-нибудь... АМГ-шечка замечательная от Мерседеса. В общем, что-то такое. Что-то очень заряженное, что-то очень дорогое и очень быстроедущее, так сказать. Ну вот, пока что БЭС едут к финалу, а Наур пока в попыхах пытаются догонять и во второй половине пока дается довольно-таки после... посредственно. Простите, дорогие друзья. Трайон минус ветер. буфти. Разменивает, но у нас на банане сейчас большие проблемы у Зайку, на которой там просто потерялся, и тиммейты помочь, ну, никак не успевали, ввиду раскидки от игроков обороны. Ну, пусть даже, да, было выброшено много гранат, но зато за эти много гранат удалось сделать один минус, и это та ситуация, когда гранаты действительно, опять же, помогли. Потому что если бы их никто не раскидывал, тогда перестрелка. А уже по результату перестрелки там было бы э, по позиционке-то 3 в 2. Где атака в большинстве, скорее всего, точка бэба после этого вообще упала бы. Но, правда, теперь 2 в 1 тоже, в общем не самая, на самом-то деле, э, качественная позиция для обороны. С другой стороны, принимать под дым всегда будет проще. Если нужно будет вообще принимать, конечно. Спрей. И, кстати, попал. Очень болезненно, кстати, попал в игрока атаки сейчас. Товарищ сосок Но киллап не сделал А это проблема Потому что соперник, в которого попали, но не убили По-прежнему опасен и более того Еще и разозлен Ну у нас начинается магическая стяжка-перетяжка За 17 секунд до конца раунда Черт возьми Это конечно на самом деле тяжело, когда перетяжка Ну вот такая То есть на таких таймингах да ошибаться уже практически Непозволительно И что странно, кстати, ошибаются не игроки Атаки, а игроки обороны но не успевает поставить бомбу. Все. GG, дорогие мои друзья. Ну вот я же говорил, что вот эти перетяжки на таких таймингах губительные для атаки. Ну вот все хорошо. Но что вы будете делать, когда вас начнут принимать на точке? Неужели вы думаете, что вы просто... Стянулись сейчас со спота Б на точку А Которая, ну, абсолютно пустая, да, типа ее отпустили И уже точно мы заходим, просто ставим бомбу Выигрываем раунд на коленке Конечно, так не бывает, так не бывает нигде и никогда практически Ну, я не знаю, может на сильверах, наверное, конечно, такое можно встретить Но в любом случае будет какая-то перестрелка И пара секунд может не хватить Что, в принципе, и было вот на 17-й секунде, там, 18-й, началась эта перетяжка. Начнись она на 30-й секунде, было бы куда более профитно, да. Времени оставалось бы в два раза больше, и бомба точно была бы установлена. Но, однако, немцы немножко потеряли ход времени. Крэх таймер и тройон по минусу. Точка Б активно достаточно разваливается. Удается, кстати говоря, захватить позицию на хелпе, При этом отрезать, в общем-то, соска от потенциальной помощи Грюкиза, Ну, по результату... Даже не успеваю вам включить э, соска, потому что его расстреливают там просто со всех, со всех девайсов, которые туда просто приехали. 15-7, и это, дорогие мои друзья, матч-поинт. Наш best of 1 может в любой момент а, закончиться, к сожалению, а, в случае победы всего в одном раунде от команды BATS. Если же нам осилит осилят забрать 8 к ряду, то мы с вами еще и допы посмотрим. Но, честно сказать, учитывая экономику обороны, мне слабо верится в то, что они сумеют сейчас взять 8 раунд, то как следствие их соперники заберут 16 и выиграют в матч. Это будет прискорбненько, наверное, ну потому что матч получится довольно-таки коротеньким, но при этом... Все равно достаточно интересным Первая половина прям вообще максимально такая респектабельная получилась для обеих команд Во второй, да, конечно Кстати, сейчас была техническая пауза, как вы могли заметить И она уже, кстати говоря, к своему завершению подошла Это Инферно, да, Сарвара, абсолютно верно Это карта д инферна в Counter-Strike Global Offensive Она выглядит именно так Но узнаваемо, согласитесь, узнаваемо По сути, та же самая... Инферно. о oh, Дона со снайперской винтовки минус Глюкис. Но Глюкис напоследок с ХАЕшечки успел забрать а Аимера. Правда, от команды Now or Never. опять же мало что остается. Сосок последний. Спрейдаун в дым. И все в молоко, дорогие мои друзья. Это 16. Я... Че? Подождите сейчас. Вообще, что че... че было? Даже вот и никакой там... Победные истории там типа не напишут э эй, там вот с победы, там все дела да, не, не будет такого Ну ладно, я просто на ИС я Впервые вообще наблюдаю за, за каким-то матчем Ну окей 16-7 Победителями становится команда Bets. Очень жаль, что у команды Now or Never Оказалась достаточно слабенькая оборона Ну я, наверное, даже неправильно Я перефразирую, дорогие мои друзья Так, я вам, кстати, давайте выведу Обратно превьюшку